И всем привет! С вами, как всегда, Маша Я Алена. И... Да. И сегодня это мой парень, потому что сегодня поздравляем вас с днем Святого Валентина, 14 февраля. Только разработчики нам ничего не добавили, извинились и дали два кода. Ну, я уже их не буду показывать на экране, потому что их дали далеко не сегодня, а пару дней назад. Ну, кто не знает, то вот это вот далее, вдруг думаете, какие-то еще коды нет. Если у вас это есть, то все, вы ввели все правильно, больше никаких кодов не было. Короче, сейчас интересный факт. У Алены типа есть свой аккаунт с Seson. Сейчас мы не можем вдвоем поиграть из-за недостатка техники. Да, такая причина странная. Дайте денег. И, короче, вот сейчас вы видите лошадь, на которой езжу. Ее зовут Сноу Dragon. А у нас на двух аккаунтах, на других австралийских, куплена такая же лошадь и названа Snow Kiss. Типа, мы познакомились с зимой, а кис это поцелуй, Snow Сноу это снег. Но ну, вы поняли, ну, это не единственная лошадь, у нас там одинаковые, но эта лошадь самая крутая из таких вот ну, да. крутая, Поэтому самая. для сегодняшнего видео я выбрала именно эту лошадь. Правда, видно, что это целый снова драго, но не важно, главное, что тоже Snow. Типа, я просто немножко трогала шалку, но это, это просто дракон. Это не лошадь, это дракон. Что? Я не знаю, я не знаю. Давайте, я, короче, по фану снимала фрагменты, как мы раньше играли. Вот я ставлю сейчас где там эти две лошади, чтобы вы не подумали, что я говорю какие-то пустые слова. Да... Хотя кому это вообще надо? Вот это название раньше не имеет смысла, тобой познакомились с Зимой. А я даже не задумывался. <смех> <смех> <смех> я тоже не задумывалась. Кадры, которые только что показала, были сделаны год назад. Жестко. Но вот так вот и живем. А я на, на 14 февраля одну розу подарил. Но no. ничего не сказал. <смех> А поэтому, если там пацаны смотрят. <связать> Намек хороший. <связать> Я забыла сказать: мы вдвоем болеем омикроном, но все равно для вас записываем. Я ехала к беседке, а не сюда. Если болеешь омикроном, можешь тоже написать это в комментариях. И желаю всем не болеть и вылечиться, потому что это. Вообще, это не дело. Нужно жить. А то будет потом некогда жить. Мне кажется, это другая была беседка. Разработчики нам ничего не добавили, я даже не знаю, что снимать. Но вам нужно дать какую-то атмосферу. Вот а если бы мы сейчас были на двух аккаунтах, было бы классно. Ладно, давайте будем делать квесты, которые мы не доделали на самом первом видео. С моим парнем. Вот кто не видел эти видео, загляните сейчас в описании. Они все время назывались там... Как-нибудь... Ну, не играю с Аленой там. Алена, отдай микрофон, покупай дракончиков с Аленкой. А, пошлые квесты с Аленой. И кто не понимал, что Алена... Это не Алена, это вообще мужской пол. И почему это Алена? Слава богу, что это не трансвестит. Короче, можете посмотреть все эти веселенькие видео, насладиться, посмеяться, да? Если вам там скучно или грустно, вот вам совет. Все, ты готов? Я готов. Давай. Ты готова к путешествию в долину динозавра? Я так больше не хотел читать. Я хочу узнать, что сам. Пойду поищу ее. После всего пережитого нехорошо оставлять ее одну, а еще я ее убью. Как... Сурово. Ты хорошая подруга, Алекс, не считая покушений на убийство. <клес> Мария, Линда, удачи. Молодец. Спасибо большое, прекрасно почитали квест. Ну почему? И вот только мы сразу забежали, да? Начали делать квесты. В прошлый раз мы остановились прямо на том моментике, а нужно ехать Долина спрятанного динозавра. Вот за что? Вот надо было сюда вот так вот долго ехать, чтобы потом... Снова выходить из этой штуки почти сразу, точнее сразу. Да, и ехать в другое вообще там место. Все. Кого я вижу? Сама Мария. Знаешь, что я вижу? То, что мы еще не успели соответствовать, вот этот экран не исчез, но ну, я просто поздно поставила на запись. И он уже просто это ворвался. Ворвался. Да, в как мою это... жизнь. Ты когда... Что это? С Юда? Или Юга? А ты кого сюда привела? Мы да. незнакомые. А, Какого? Давай. Я еще раз прочитаю. Какого? <свят> <свят> что ты Я зя... тут как будто вот пробел. Вот пробел с Юда. Слушай. Кого я вижу? Сама Мария, что привело тебя в долину с приятного дня Зарова? Снова прочитаю. <свят> Все, прочитал. <свят> <свят> меня зовут Линда Чанда. Как в рифу. А ты, видимо, Ник Стаунгард. Стоунграунд. Да. Именно так приятно познакомиться, Линда. Я рад всем, с кем дружит Мария. Ник у нас настоящая беда. И беда. Нам... И нам говорят, нужна помощь. Г -г говорят, ты объездил весь Юрвей. Видите, я там. Я там в кустах прячусь, это их это. Ну, давай. Выслеживаю, вот как сталкер. У меня так раз, эти вот зубки, он так улыбается. Вообще, моя самая любимая лошадь из этих вот четырех а, вот, вот, вот в метеор. Всю жизнь. Вот, вот как я играю со как я знаю со Вот это моя самая любимая лошадь. Даже когда обновили, все равно самая любимая. Возможно, это связано с моим холодильником или шкафом. Шкаф. Волшебный холодильник. Даже не там заикнулся. О! О! Холодильник побежал. Блин, ты почти выздоровел, я болею. Почему? Так. Эй, притормози-ка, Мария, сделай шаг назад, ты не видишь? Я разговариваю с холодильником вообще-то. Только не это, мой холодильник льет, когда о нем говорят в третьем лице. Теперь у меня не слушается, придется вам его догнать. А он... Убежал из до того разговора Такая логика вот просто Вообще класс Крутая игра Лошадки зато Догни бежавших холодильник э, Привет ч А че ты здесь стоишь? А чё ты так побежал? Наждал, да? Это бегущий шкаф Точно, шкаф Вообще-то похоже на маленький бункер ч Что я только что сказала? <laughs> на бункер у него такой хвостик, такой, такой, котик. такой котик, смотри, такой маленький, хорошенький, смотри, такой хвостик, хвостик, оп, оп, оп, оп хвостик. Что? Это, это котёнок. Это ты. Чё, это Это ты. Это ты, это ты, это ты, это, лёгкой атлетикой занимался. Вот, и ты бежишь. Я немножко повыше. Это ты маленький, когда был. Это ты маленький. Да, маленький даже был, еще человек. Нет, это просто... Это наш науки с огромный. Слишком. Так мы ты его уже его обогнали. Обогнать? Так мы уже его обогнали. Вот такая игра логичная, я просто не могу. Догоняй, холодильник. Ты чё? Ты чё? Ты же это, у нас... Это это... Чемпион. Быстрее беги. Вот из нас чемпион теперь холодильник или маша все холодильник тебе передел вообще-то началка ты забыл а, а где холодильник холодильника заковали в землю точнее холодильник холодильника сумасшедшая игра. холодильника ну ч ⁇ одушевленный предмет он еще зелененький мой любимый цвет зеленый цвет такой ржавый, ржавый, как как машина, которую ты хочешь. Ржава. Значит холодильник источал розовое сияние. Мари, ты думаешь о том же, о чем я? Ну, бедному мужчину, мужчине. Мне ничего не досталось кроме холодильника. Я его еще и хочу забрать у него, да, у него вообще ничего не останется, ну, а розовое сияние, конечно же. Даже... Причем здесь Пандория, это вообще-то просто девочка, да? Любовные истории ник и холодильник хотелось бы мне смонтировать видео с их шипом. О, я не успею. И вообще я болею. И вообще никто не оценит мои шутки. Ты Фрипа? Камень с дырочкой? Вот смотрите, мы сейчас собираем коряги и камни с дырочкой. Камень, неизвестный как Куриный Бог. Куриный? Гладкий на ощупь, но он особенно примечательный. Дырочка, которая находится посередине. Нет, блин, сбоку. Коряга, которую вынесла волной на побережье Солнечных островков. Я не хочу комментировать, что происходит в этой игре. Мне кажется, разработчики просто придумали какой-то рофул и такие «Маленькие детки, играйте!» Про камни с дырочкой я поняла. Что насчет коряг? как понять, ты же вообще шаришь в этом плане. Зачем они нужны в магическом круге? А стоп, а, а почему я вообще про эту тему говорю? Это все вы, это вы меня заставили. Правильно адрес или на букву П, говорит. Это не акт милосердия, Мачантис. Это акт другой какой-то какой, с палками и вирками в камнях. Я думала, что надежда моего мира потеряна, и теперь хочу ее вернуть. А что надежда не с большой буквы? Что за девочка? Это камень. А, да, а где они? Овца, овца, помоги! Вот теперь надежда, надежда, теперь с большой буквы. Я... Я честно не знала, что у нас будет большая буква. Я просто пошутила. То есть все-таки холодильник это девочка, точнее в холодильнике сидела девочка. Ее звали Надежда. <св> что я несу? Нет. Вы только не подумайте, что так на самом деле есть. Я, я шучу реально. А почему Надежда за большую буквы? Я не знаю, почему у нас большая. А на этом все. Еще раз всех с днем Святого Валентина. Даже если у вас нет второй половинки, все равно вы сегодня должны быть счастливы, и все у вас должно быть отлично, праздничное настроение. А если вам понравилось это видео, то не забудьте ставить ему лайк и подписаться на канал. А да, если у вас нет второй половинки, повторюсь, то я люблю вас. Реально. Всем огромное спасибо за просмотр, и пока-пока.